Всем привет! Вот и закончилось наше грандиозное историческое мероприятие, которое проходило в городе Ижевск. Могу сказать, что для меня это было вообще символичное а, мероприятие. Почему? Потому что а, год моего старта в компании «Армээль», это был 2016 год, нам представили Александру Шудетку как директора по маркетингу, и ровно через несколько месяцев также в городе Ижевск состоялось первое такое обучающее событие, где Александра нам рассказывала, к чему мы хотим прийти, как правильно продвигать ароматы, в общем, начала запускать систему, собственно, мы по-другому начали видеть сетевой маркетинг. Так вот, сегодня новая волна. Мы теперь развиваемся в ногу со временем. Мы идем а, в ногу с миром, так скажем, да. И а, вот эта идея marketplace, это, конечно, номер один сейчас на рынке. И это новые идеи, И что происходит? Снова джемс, друзья. Поэтому я считаю, что это очень символично. Для себя получила а, в очередной раз массу инсайтов. Я не пропустила ни одного события от компании. Считаю, это очень важно. Но самым трепетным моментом для меня сегодня является, что э, мы приехали не одни, а с нами целая команда вот таких прекрасных, красивых девчонок. Они тоже приехали в Ижевск э, с разных уголочков э, Удмуртии, правильно говоря говорю, да? Поэтому для меня очень важно, какие инсайты получили наши партнеры, что они вынесли для из этого мероприятия. Я бы сейчас хотела, чтобы вы в нескольких словах для команды, для нашей с вами истории ответили на этот вопрос. Я изначально ехала за пинком, потому что что-то бывает такое, что настроение где-то да, что-то где-то не понимаешь. И когда приезжаешь на такое событие, смотришь, что реально люди-то работают, и они не останавливаются. Мне а надо, да, да, как бы за ними где-то, ну, так скажем, подтягиваться, да? не отставать. Вот для этого это очень хорошее хорошая. Ты все много это учила? Да. Отлично. Алена. Ну вообще я приехала, чтобы посмотреть, что это вообще такое. Да. Ты на, на первом мероприятии компании. на первом мероприятии от компании Армейт. Здорово. Какие у тебя эмоции? Эмоции просто переполняются различные. Как бы и радость, и восхищение. Вот приехала, чтобы лично увидеть основателя Вячеслава Демидова. Привет! Познакомьтесь лично с Оресьей, с Володей, как бы я. Скажете, а какие у тебя планы на дальнейшем теперь? Когда ты осуществила свои цели, у тебя появилась новая цель? Да, я теперь буду лучше работать, ставлю себе новые цели. Какую квалификацию хочешь э, на мероприятии в январе? Ну, я бы с бизнес-партнер. Супер, отличная цель, я считаю. Первое мероприятие от компании, первая цель по маркетингу. Супер, Аля, мы обязательно сделаем. Ирина. я тоже хочу сказать, я первый раз на мероприятии Армель. Сюда я шла потусоваться, познакомиться со своими лидерами, про которых я очень много слышала, своего наставника Ирина. И хотела очень сильно посмотреть нас, нашего президента, вообще, кто основал эту компанию. Я еще своей сестре говорила, ты, Ирина, представляешь, ты живешь в одном городе с директором нашего маркетинга, с Александрой Шудеговой. Я говорю, это такой человек, который вот свое, ну, я сейчас посмотрела, она не высокого роста, но у нее столько амбиций, она всего может, она так вдохновляет человека. Но самое главное, знаете, что я отсюда вынесла? Что у нас армель все время продвигается, продвигается. И я недавно, ведь, как, полгода назад, так, я первый раз увидела про ораторское искусство. Думаю, ну, мне надо, наверное, этому научиться правильно выражать свои знания, эмоции, вообще правильно задавать вопросы. И вообще вы представляете, у нас теперь есть этот курс, и мы можем почти что за копейки получить. Но я, наверное, себе точно, не, наверное, я себе точно приобрету и буду предлагать даже другим. Хотя я в этой компании лично для себя только чтобы пользоваться ароматами. В любом случае мы видим, что не бывает все просто так. У тебя был запрос, да. и он возможно пришел к тебе через компанию Армата. Да. Теперь, друзья, представьте, сколько запросов у нас с вами в жизни разных. И, возможно, отчасти с вот этой новой концепцией, когда мы э, развиваемся не в одном направлении, да, очень много запросов может к вам прийти также через компанию Армы. Ну, и те эмоции, которые девчонки выразили сегодня, спасибо вам, кстати, огромное за искренность, вы видите, что мероприятия, они не проходят просто так. И мы растем от а события к событию. Поэтому следующего события, 21 января, я желаю каждому из вас, если вы поставили для себя определенную цель, чтобы вы к ней шли, пусть даже мелкими, планомерными шагами, но вы к ней дошли. И в январе мы с вами уже встретились с более большой нашей командой. Всем пока! С вами была Олеся Селезнева.